Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня я покажу вам, как смоделировать и собрать трусики бразильяна с кружевом. То есть мы уже с вами усложняем задачу. И ну, в чем отличие трусиков бразильяна от обычных классических? В том, что в области ягодиц более открыта задняя половинка. Ягодицы у нас подчеркиваются, вот эта вся округлость. И есть кое-какие секретики. У задней половинки. Я об этом вам расскажу, когда мы будем моделировать с вами заднюю половинку. Трусики сядут Классно, аккуратно на фигуру, без всяких пузырей, скажем так, заломов, поэтому приступаем к работе. Итак, друзья, приступаем к моделированию трусиков бразильяна с кружевом, потому что первый вариант, который я вам давала, он был полностью из сетки, это самый упрощенный вариант. Теперь покажу, как разнообразить модель трусиков бразильяна. Точно так же все у меня. Базовая основа моя, которая мне удобна по посадке, по глубине выреза для ног, то есть отработанная база. С этой базы я сняла на кальку детали. Смотрите, у меня деталь передняя и деталь спинки. Сразу я их совместила по боковому шву, потому что здесь уже боковой шов я делать не буду. Сразу подписываю, что здесь, например, верх, середина переда, ну, чтобы не теряться в пространстве, да? И у ну, спинки подписываем вверх, и середина спинки. А теперь смотрите, опять возвращаемся к тому, что у нас вырез для ног по ягодицам, он чуть вогнутый, потому что бразилиан темы отличаются от обычных трусиков, ну, что у них вырез для ног по ягодицам более открытый. То есть мы открываем ягодицы, вы можете их... От... Ну, открыть еще больше. Давайте еще чуть-чуть их откроем. Так, ну, мне, в принципе, достаточно. но ну, вот давайте вот сюда вот еще чуть-чуть выпуклость сделаем, чтобы вот поднималось оно вот так вот открыто. И потом уже на ягодице у нас... Но давайте по второму варианту, более выпуклым делаем. Что здесь важно? Нет бокового шва, и я хочу, чтобы то кружево с вестонным краем, которое я использую, оно переходило на переднюю деталь. Таким образом, боковой шов мы избегаем, да, вот этих лишних швов. И в то же время будет отделка на передней детали. Степень наклона, степень... Скажем так, наложение кружева с задней детали на переднюю вы регулируете сами. Вот этот вот наклон, когда мы пойдем по прямой от выреза для ног спинки, вот сюда на переднюю деталь. Вот смотрите, я, видите, наклонила лекало, отчертила вот так. Я наклонила, лекала немножечко, ну вот чертила вот так. То есть будет фестонный край вот здесь вот больше заходить, да, на переднюю деталь. Потому что вот он боковой шов, и вот этот вот участок, он у передней детали, он будет с кружевом. Ну, в принципе, красиво, когда больше заходит. Давайте сделаем наклон вот этот побольше. Теперь мы видим, что у выреза для ног, у задней детали, вот здесь вверху, да, чуть повыше, ближе к боковому шву, идет как бы сначала по прямой. Ну, достаточно прямо. А вот там, где у нас уже ягоди и как бы к низу у нас вот эта вот выпуклость. Что мы должны сделать? Мы снова должны убрать с вами вогнутость, вот эту вот изогнутую линию и свести к прямой линии, чтобы потом мы фестонный край вот так вот просто прямо уложили. И опять же, мы потом смотрим, чтобы фестоны были у нас, ну как бы фестон сильно не перекрывал. Что мы делаем? Значит, вот от этого участка. Все определились, что наклонная линия у нас, например, ну вот такая. Теперь смотрите, важный момент еще один, чтобы вы не пугались его. Там, где линия бокового шва, вот она пунктиром, да, вот она у нас заканчивается, вы можете опуститься на, вот у меня здесь сантиметр. Если у вас размер чуть побольше, у вас это может быть и полтора сантиметра, не пугайтесь. Пусть чуть-чуть вот эта часть будет по пошире. Не пугайтесь, то есть Нормально выводите сюда прямую линию. Вот там, где у нас а, самая изогнутая линия, вот эту нижнюю часть, мы должны с вами немножечко разрезать, вот эту деталь. А, от середины спинки по наклону, можно по прямой, у меня вот, в принципе, размер маленькие линии так, как их разложить. Я думаю, что можно чуть-чуть по наклону. Вот у меня мне будет достаточно двух разрезов. Если у вас размер побольше, вы можете сделать три разреза. Вот. Мне вот два достаточно, вот. Итак, и теперь от выреза для ног к середине я разрезаю. Пока вот так. Кстати, к середине спинки я сразу дам припуск на шов, чтобы потом уже про него не вспоминать. Да и к верхнему срезу тоже можно дать сразу припуск на притачивание резиночки. Мы с вами это уже ни в одном, ни в двух, и не в трех уроках проходили. Вы знаете, как это делать, от чего зависят припуски. Так, середина переда у нас со сгибом, поэтому ничего не надо. К низу я потом уже на материале дам припуск. Итак, вот что у нас получилось. По наклонной делаем надрезы, не доходя до самого края, до середины. И смотрите, можно снова приклеить теперь на лист бумаги, например, там, на кальку, на, на свежую, да, либо на миллиметровку. Вот этот участок мы опять сводим к прямой. Чтобы нам не мешались детали, переднюю мы сразу вот так вот отрезаем. Потому что теперь часть передней детали у нас относится как бы, ну, к спинке. Да? Вот у нас передняя деталь. Она будет из сетки целиком. А вот эта вот задняя с кусочком, который переходит на переднюю деталь, она будет полностью из кружева. И теперь, смотрите, мы сдвигаем... Ну, давайте я подклею. Просто это все делается очень быстренько и аккуратненько. Не хочется терять время на... Но... Просто закреплю. Смотрите, вот эту часть... Сводим к прямой. Делаем небольшую раздвижечку. То, что у нас средняя линия спинки становится изогнутой, это очень хорошо. Сейчас объясню, почему. Так, делаем раздвижку. Можно отрисовать прямую линию на бумаге и прям к ней прикладывать. Можно вот так вот линеечку положить. Вот все. Вот так выкладываю. И вот таким образом делаю раздвижку. Все приклеиваю. Вот прямая линия лекала. Вот у меня деталь. Таким образом, линию выреза для ног у задней детали мы свели к прямой. Ну, давайте я прям наглядно вот так продолжу ее. Если какие-то миллиметры, ничего страшного. Вы их прям спрямляете. Вот, все Прямо. А средняя линия, середина спинки, она у нас, смотрите, получается вот такая вот изогнутая. Это очень хорошо. Что это нам напоминает? Это напоминает э, деталь. Заднюю деталь брюк, например, да, у которых э, средняя линия, вот эта сзади, так называемая слонка, она повторяет анатомически форму тела, форму ягодиц. Поэтому наши трусики будут отлично сидеть на фигуре. Там, где надо сделать прямо, мы сделали, а середина, которая у нас будет все равно со швом, мы ее сделали изогнутой, то есть анатомически верной. И таким образом, что у нас получается? Получается, что спинка, вот такая вот интересная да, деталь геометрическая, уходит чуть-чуть на переднюю деталь. И вот деталь переда. Все. Передняя деталь будет из сетки, спинка из кружева. Разложу, покажу, раскроим и сошьем прекрасные трусики Бразильяна с кружевом. Показываю, как произвести раскрой грамотно, чтобы вы ничего не забыли и не упустили. Переднюю деталь я уже раскроила за кадром. Она у меня будет из сеточки. На что обращаем внимание? На то, чтобы были припуски по вырезам для ног, потому что сюда будет пришиваться эластичная тесьма. Обязательно припуск по низу для ластовицы. И смотрите, вот здесь вот маленький участок я его уже на лекале вывела это припуск к верхнему срезу вот он и дала еще припуск вот сюда туда куда будет заходить кружево фестонный край потому что кружево нужно будет наложить к чему-то пришить как бы нашить настрочить сверху поэтому естественно по линии отреза мы тоже даем припуск вы его даже можете дать чуть больше вот, чем я показала например не один сантиметр ну, побольше да от отмиловать. То есть намелить, да, чтобы потом было видно, куда фестон прикладывать. Ну и потом с изнаночки мы при пошиве это дело все излишек отрежем. Поэтому передняя деталь раскроена. Показываю, как работать со спинкой. Вверх. Все у нас пронумеровано прописано, да? Слоночка, она вот такая выпуклая, я не стала делать новую деталь начисто, на потому что вижу, что все у меня здесь хорошо, я раскрою. А вы можете для чистоты еще раз на чистый лист бумаги, там кальки перевести эту деталь, вот такую вот уже раздвинутую, да, смоделированную, видоизмененную и аккуратненько все а, срезы еще раз поликалом обвести, там, где плавно должно быть плавно, не бойтесь, что там у вас будут какие-то миллиметры. Сопряжение а, всех линий делаем ровненько и аккуратненько. Теперь. У меня есть вот такое кружево. Вы должны понимать, в зависимости от вашего размера, от размера трусиков, чтобы ширина кружева была, чтобы мы прошли эту ширину кружева. Вот, например, на мой размер бедер, я не знаю, сколько там у меня, 94, обхват, да, кружево шириной 22 сантиметра. Вот здесь у меня ширина кружева. То есть вы должны понимать, да, если вы возьмете 15 сантиметров, вы можете не пройти вот в эту ширину. И смотрите, я раскладываю пока в один слой, потому что кружева у меня, вот это вот расположение цветов, оно в разные стороны. Она нужно, чтобы было все симметрично, аккуратно. Нахожу, например, тут нужное положение. Опять же, смотрите, у меня фистон здесь не ярко выраженный. То есть вот это вот синусоида, она такая сглаженная. Если у вас ярко выраженная синусоида, тут смотрите, Делайте либо по минимальному значению, да, прикладывать вот эту выкройку, потому что если вы сделаете по максимальному, трусики у вас будут более закрытые, понимаете, да, То лепестки будут больше закрывать, либо вы делаете по максимальному, либо по минимальному, смотря какая вот у вас это вот, да, волна идет. У меня здесь достаточно равномерно все, я могу укладывать просто вот на среднюю величину в край. Прямым срезом. Не забываем, что это срез выреза для ног. Я приложила выкройку и ну, приколола в паре мест. У меня уже везде припуски обязательно сделаны. Прикололи, и я вырезаю. Смотрите, средний шов. Вот такой он вогнутый, да, красивый, слоночка наша. Как у брюк, вспоминаю. Все будет анатомически красиво, удобно. Верхний срез. Припуск под резиночку на, ну, на верхний срез, на обработку, я тоже все это дала. И вот таким образом вырезаем. Теперь я могу убрать бумажку. И полностью повторяя, вот смотрите, лицо с лицом, либо изнанку с изнанкой. Но мне удобно работать с лицевой стороной. Если кружево у меня в разоростороннее, ну, разнонаправленная. Я ищу вот такой же цветок, вот здесь. Вот оно все легко сразу укладывается. Вот видите? Смотрите, еще раз показываю. Опа. Все в одну сторону. Иногда бывает кружево вообще на одной стороне, вот эти цветы. Тогда вы должны понимать, что у вас и расход должен быть чуть больше. Например, с одной стороны, только вышивка, а с другой стороны сеточка и тогда вы укладываете вот сюда на одну сторону, но рисунок может быть тоже равнонаправленный, но там смотрите, чтобы по ягодицам было аккуратно, вы смотрите, например, густота вот этого рисунка, вот например, у меня видите фиолетовые цветы, да? вы их все равно ищите это положение, чтобы оно было симметричное, чтобы потом, когда вам, вы на ягодицы смотрите, у вас рисунок был направлен, ну как бы вот и тут темное пятно, и тут темное, например, тут цветочек, тут цветочек, пусть один смотрит отсюда, другой туда, но тем не менее визуально должно быть все как бы ну, стремиться к гармонии, аккуратно. Но вот такое вот двустороннее на две стороны, самое лучшее, я считаю, кружево. Я специально так уже и выбирала, потому что выбор сейчас есть в магазинах. Зачем нам идти сложным путем, когда можно выбрать вот, вот такое? и Накладываем лицо с лицом, либо изнанку с изнанкой, чтобы не раскроить две одинаковые половинки. Скололи и аккуратненько все это дело вырезаем. Все. ничего сложного как видите здесь нет получили спиночку так давайте теперь красиво посмотрим как это все у нас фестонный край слонка вверх вот он вверх ну, давайте вот так разложим девочки можете подписывать все это бумажечку приколоть вот красивая середина вырез для ног вверх и теперь я могу убрать выкройку по передней детали и вот таким образом у нас все это будет дело с вами собираться. Видите, такая несложная модель, но как она интересно смотрится. То есть мы отделали и переднюю деталь э, кружевом, и в то же время избежали э, выполнения бокового шва, и спинка у нас интересная. И плюс еще получили модель трусиков бразильяны. Сейчас по волшебному щелчку, зная наши приемы, э, смотря мои уроки, я вам уже не раз, не два, не три показывала, как пришить эластичную тесьму, как выполнить средний шов, как э, обработать ластовицу. Путем нехитрых манипуляций, немного времени. Посмотрим. На готовый результат. Итак, друзья, радуемся итоговому варианту. Смотрите, какие прекрасные трусики получились. Кстати, мой вам совет. Если вы помните, мы с вами как-то шили трусики из микрофибры, которая не осыпается, но она практически вообще вся белевая микрофибра, сохраняет ровный срез, и мы можем сшить так называемое бесшовное белье. Точно так же я знаю, что эта сеточка очень классного качества, она не сыпется, не махрится, не закручивается. Вот этот вот шов с передней выреза для ног мы можем не обрабатывать резиночкой. Можем обработать. И вместо сеточки здесь может быть микрофибра. Но а, самое главное, ради чего все это затевалось, все, весь этот урок, ради того, чтобы показать, а, как смотрятся трусики бразильяна, которые вот мы с вами как раз таки и смоделировали. Посмотрите, кружево, то есть вся задняя половинка выполнена из кружева, часть переходит на переднюю деталь, бокового шва нет, а, наклон мы можем регулировать с вами сами. Да? Кружево выбирать тоже разное на ваш вкус. То есть это может быть такая синусоида у нас более ярко выраженная. Либо вот такая, как у меня. Обращали внимание при раскрое на то, чтобы рисунок, чтобы цветочки, все было симметрично. Вот посмотрите, как теперь это смотрится на ягодицах. То есть все цветы, рисунок, все у нас на месте. Средний шов при моделировании, мы с вами тоже это все проговорили, посмотрели. Он выполнен у нас тоже, тоже анатомически. То есть не просто по прямой. И не будет вот здесь, знаете, такой... Иногда бывает как бы мешочек, слабина, вот этот вот пузырь, да, образовывается вот в этой части. То есть при такой анатомической форме этого шва, среднего шва, пузыря не будет. То есть ягодицы у нас будут подчеркнуты очень красиво и классно. Манекен у нас без мягких тканей, у него нет ярко выраженных ягодиц. Поэтому можете себе только представить, как все это будет выглядеть на живом организме, скажем так, да, у девочек, у которых вот такие вот выпуклые ягодицы. Так что шьем наслаждаемся своей работой и радуем своих близких и, например, подруг. А с вами была Ольга Дьяченко и канал «Ближе к телу». До встречи на следующих уроках.